Если хотите узнать, что будет дальше, давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал и не забудьте поделиться роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока!